Мы выехали из Каламбаки и едем в то на побережье. Едем в горах, кругом, в общем, красиво. Дорога очень живописная. Время два часа, около двух часов. И ожидаемое время прибытия нашего на побережье где-то в районе 4-5 часов вот я выбрала это случайно но все приморские города греции по-своему прекрасны на табличке прямо написано что это вода только для питья взглядом заброшенная туалетна и все это гора Поэтому... дороги в греции очень хорошие и мало загруженные Всегда. На Видите, да, как всегда ест курица. Я буду есть суп. Просто как всегда. Даня я... у нас тоже есть. А? Все будем сыты и счастливы. Пидступы здесь большая редкость. Поэтому все очень счастливы, наконец, обрести сервис. Ну, ты не настроила на... Нет. На 1080. Нет. Как 4 и Четыре какаю. Дорога по навигатору должна была занять два часа, но у нас она заняла, конечно, больше времени. Вот оно, Ионическое море. Мы считаем, что оно лучше, Мы приехали в отель ближе к вечеру. Было жарко, и мы пошли купаться. Отель сразу произвел впечатление элитного и эксклюзивного по своему расположению, закрытому от посторонних глаз. А маленькая бухточка, где расположен пляж, особенно уютная и домашняя. Вот это наш пляжик. И да. тут мы будем загорать и лежать две дни. Хотел сказать две недели, но да. потом подумала, что всего лишь два дня. Yeah. Купаемся в Ионическом море Море очень теплое, чистое Но, конечно, не идеальное Нужно искать идеальный пляж Это пляж еще не идеальный По крайней мере, море не идеальное Дно не идеальное Но пляж очень Классенький, оборудованный, нет, на деревянный деревянный настил, лежачки, в общем, душик, все культурное, как положено быть на пляже. Это наш стильненький апартамент отеля Арнелла. Было очень много разных отзывов в интернете отель стоимость чуть больше 50 евро на мой взгляд не очень дорог но очень стильный очень интересный отдел стен мы занимали два апартамента на втором этаже этой двухэтажной виллы и у нас был свой бассейн ванная комната в нашем апартаменте довольно стильный двери мы встали и пошли на завтрак и тут мы конечно узнали, что отель у нас просто полон завязку Называется Гранат, тоже на завтрак мы всегда приходим в числе последних, мы не очень притязательны к еде, и нам всегда хватает. Идем на пляже по дорожке, После завтрака мы прошлись до пляжа, чтобы посмотреть, как там с местами. Но все было прекрасно. Путь на песке, на песке. Мы лежим. И отдыхаем. После первой ночи сообщаю три лайфхака по нашему отелю. Первое. Здесь злющие комары. Включайте сразу фумигатор. Второе. Нет розеток. Берите разветвитель. И третье. Нет Wi-Fi. Здесь вам никто не поможет. Сколько вас много. Напротив нашего пляжа пролегал фарватор для яхты. И эти красавицы бесшумно и важно скользили туда-сюда, как в кино. Вечером мы отправились в севу поужинать. <связь> Марина. Каламара, это не кальмара. Каламара, это кальмара. Случайно что это? Сначала едим это хлеб с чесночкой. И попиваем в А вот ура... блюда. А, так вот. А, вот прекрасная рыба. Мои кошки заедут. Не бойся, иди давай. Тут и закат. Мы и море. Мы уехали из отеля Арнелла и теперь едем вдоль моря, смотрим различные красивенькие пляжики. Они такие маленькие здесь, уютные. Но нужно спуститься с дороги к самому морю, маленьких ущельях. Потом сниму где остановимся. Пока! Очень красивый пляж. Так а там и ложишься, и как... такой же принцип, как везде. Беговая линия от Севоты до Лиги, резная, как кружево. Уютные маленькие пляжики прячутся между скал. Нужно лишь спуститься с горы. Около берега много прекрасных живописных островков. Кажется, до них можно дотянуться рукой. После множества остановок мы добрались до курортного города-парка. Это главный курорт Эпира, любимое место отдыха греков, и летом город перенаселен. На высокой скале мы увидели крепость, говорят, ее возводили норманы и достраивали венецианцы. Правда, осмотр достопримечательности не входил в наши планы. Здесь находятся два прекрасных пляжа. На одном из них в кафе мы сели выпить кофейку. Что? Как ты после кофе отдохнул? Да как всегда, хорошо. Компании, компании таких прекрасных женщин. После кофе мы отправились в Лиге. Там нас ждал отель, мы его забронировали на booking.com. По дороге мы еще не раз останавливались полюбоваться потрясающими видами, и в отель приехали ближе к вечеру. Но было еще не по-вечернему жарко, и мы пошли купаться. Пляж был непривычно безлюдным и бескрайним. Вот и закат. Только мы, море и закат. И После купания и прогулки мы проголодались и пошли поужинать таверну в соседнем доме. Было очень вкусно и недорого. Отель Акрафаласия бюджетный, но очень гостеприимный. Все есть, как видите. Белье, уборка, паркинг под оливковым деревом. Уезжать было жалко. Мы идем со машиной. И витки мешают ну, нам выехать. Сейчас будем выезжать. Напоследок мы решили накупаться и опробовать мою новую камеру Sony в подводных съемках. Это было классное купание и уезжать не хотелось. Итак, всем привет! Сегодня 28 сентября и мы удаляемся от Ионического моря. На Ионическом море мы провели два дня. Два дня в отеле Арнела и один день в отеле Акрофаласия. Акрофаласия бюджетный отель. Мы взяли два номера на троих по 23 евро. Утром мы встали, и картина нас впечатлила. Когда это море подсвечено солнцем, когда оно освещено, оно такое теплое, нежное, спокойное. И хочется в нем плавать, плавать и плавать. И вот эта бескрайняя пустота, которая тебя окружает, она тебя как-то умиротворяет. Поэтому я хотела сказать, что как бы не гонитесь за дешевыми, вернее, за дорогими отелями. В дешевых отелях тоже, тоже можно найти гармонию и ощущение счастья.